Какую зиму, Рождество, мы в Новый год встречаем. Мы с верой Божьей каждый день в душе живем. Рождение Всевышнего всем миром отмечаем. Радость, подаренную с Богом, и милость Божью ждем. Нам подобает жить, молиться не так много. Мы все в особенности верим в чудеса зимы. А Рождество встречаем абсолютно всегда с Богом. Так было и так будет. Иисус нашей земли. Молиться не перестаем. Мы с верой что живые. Рождение Христа. Такая радость всем. Пути Господни неисповедимы. Но вера в Бога отличительна и с тем. И праздник Рождества – когда настанет время, рождения Иисуса озарится снова вновь. Рождественская ночь подарит угощение, и воцарит вся вера в Бога и любовь. Мы поздравляем с Рождеством сестер и братьев. Пусть мир пребудет в каждой верующей в душе. Всем доброты, здоровья крепкого, всем счастья люби согласия, удачи и улыбок на лице Всех Рождеством от сердца поздравляем Благополучия домашнего семейного тепла Мы от души всем искренне желаем Рождественская ночь всем счастье принесла